Я часто слышу о том, что людям хочется, чтобы их границы соблюдались, чтобы рассказали, как свои границы выстраивать, и как сделать так, чтобы другие их не нарушали, и тому подобного рода вещи. Давайте, наверное, поговорим о том, как сказать «нет», и как сделать так, чтобы твои границы не нарушали. Я буду говорить достаточно простыми словами, как я часто скажу. Я буду говорить просто, поэтому это сложно. Недавно слышала очень интересную идею о том, что психолог, наверное, знает какие-то волшебные слова, но почему-то э, людям это не говорит. Тем более удивительно. Я смотрю видео, я смат, читаю книги, я ничего не происходит в моей жизни. А я вижу, люди после консультации, после работы с психологами, совсем другие, что-то от меня утаивают. Нет, на самом деле э, сказать «нет» просто, ровно как и сказать «да». И здесь не важно, что вы сказали, да вы сказали или нет сказали. Тут важно следующее. Важно следовать своему решению. То есть если вы сказали нет, то это нет. Это уже не да. Если вы сегодня сказали нет, завтра сказали да, через час нет, послезавтра да, это сложно. Это сложно не только окружающим, это сложно и вам самим. Поэтому... Несложно сказать нет, сложно остаться в нет. Если вы сомневаетесь, что вы скажете нет, тогда скажите да. В данном случае это вопрос к самооценке и к внутренней силе и к пониманию себя, кто должен решить, да или нет. Если вы берете на себя эту ответственность, да, говорите вы, и тогда вы решаете, да или нет. Но. Если вы сказали нет, то есть вы сделали выбор, выбора два, да или нет. Если вы сказали да, то вы уже не знаете, что такое нет, вы не можете сказать нет, потому что это уже да. Если вы сказали нет, то вы не знаете, что значит да, и не можете сказать да, потому что это нет. Если вы сказали «не знаю», то тогда другой человек за вас решает «да» это или «нет». И тогда начинаются нарушения границ, неуважение моего мнения, ну и далее по тексту. А какое ваше мнение, если у вас сегодня «да», завтра «нет», послезавтра «не знаю», через час «да», а потом через час «может быть» и «нет», а может быть и «да». Это не мнение, это вы... процесс выбора. Мнение – это одно мнение. Когда вы из десяти вариантов выбрали один, этот вариант ваш. И все остальные девять вы не выбрали, вы не знаете, что было бы, если бы. Поэтому для того, чтобы не нарушали ваши границы, Нужно иметь эти границы. Да, они гибкие. И для одних людей эта граница 10 сантиметров. Я имею в виду ваше окружение людей. Для других людей это 10 метров. И эта дистанция соблюдается. Когда человек нарушает эту дистанцию, это же ваши границы. И это же ваши дистанции. Вы говорите этому человеку, что он нарушил ваш покой, и вам это неприятно. А можете это обличить какими-либо другими словами. А это можно делать не, не очень приятным человеку способом. Можно просто сказать... Более того, обычно данные границы выстраиваются действительно с учетом близости людей. Соответственно, те, кто рядом с вами в 10 сантиметрах, наверное, у них не очень хватит ума и догадливости отойти от вас на 2 метра и оттуда с вами строить какие-то отношения. Более того... Это люди, которые проникают в ваш мир, и они для вас близки. Точно так же человек, который от вас в этой социальной панораме отстоит на 2-10 метров, я не уверена, что он очень сильно хочет подходить к вам на расстоянии 10 сантиметров. Он прекрасно понимает, что его могут неправильно понять. Либо у него на это очень веские причины. Можно так и спросить, а чего ты хочешь или что случилось? Обычно это про вот это. Таким образом, вы имеете право говорить то, что вы хотите, но сначала решите, чего на самом деле вы хотите. А если вы хотите и белое, и черное, э, ну что ж, так тоже можно. Но тогда не обижайтесь на то, что выбор за вас делает другой человек. Он его всегда сделает по своему образу и подобию, а вас там рядом не стояло. И тогда вы будете жаловаться на то, что нарушили ваши границы, и вы не смогли сказать «нет». Может быть, пора познакомиться с самим собой? Я знаю отличное упражнение, которое часто вызывает реакцию «Ох, ох, хо хо да ну что вы!» Вы же хотели познакомиться с собой? Никто не сказал, что это просто так. Упражнение вроде как и несложное. Напишите список 100 желаний. Кому легко писать 100 желаний, пишите 300. Поговаривают, что первые 20, 30, 50 желаний будут не ваши, а дальше, дальше начнется самое интересное. И если вы будете достаточно упорны, у вас есть возможность познакомиться с собой и узнать, чего же вы хотите, а заодно и узнать, чего стоит ваше слово и цена ваших желаний нужны ли вам такие жесткие границы как вам бы хотелось и действительно ли мир против вас очень хочет на вас напасть войной поэтому ваши границы нарушает может быть мир просто не знает что у вас есть границы вы может быть забыли сказать про очередное свое черно-белое решение